Всем привет! Меня уже представили. Меня зовут Сафонова Ванна, И сегодня я бы хотела поговорить об accessibility как требования на проекте. Поднимите руку, у кого на проектах уже есть это требование. Ну, как видите, даже на довольно узкоспециализированном метапе, посвященном доступности интерфейсов, руки подняли далеко не 100% и даже не 50%. Поэтому мы сегодня с вами поговорим о том, как заставить бизнес принимать это требование, с чего стоит начать, чтобы работать с этим требованием. И я поделюсь некоторыми трюками о том, как работать с какими-то уже готовыми решениями, да, допустим, с библиотеками компонентов, как их выбрать. Если говорить немного обо мне, то я занимаюсь фронтенд-разработкой в компании EPUM Systems. И... На моем проекте есть требование accessibility, то есть ему уделяется много времени и внимания, и, соответственно, и тестирование, и чего только с accessibility у нас нет. Помимо доступных интерфейсов, я люблю двух своих котов. И давайте представим, а как же нам заставить бизнес внедрять это требование. Да? Я искренне верю, что для того, чтобы интерфейсы были доступными, у каждого проекта должно быть accessibility именно требованием. Да, пока не будет требований, никто не будет об этом задумываться. Поэтому давайте поговорим о мотивации. Как замотивировать бизнес? Первая мотива мотивация — это денежная. Да? То есть мы можем надавить на количество пользователей, которым нужно и важно будет иметь доступность своих интерфейсов. И тут можно предложить бизнесу посмотреть на это количество пользователей. Да? На нашем земном шаре 15% людей, людей имеют ту или иную инвалидность. Да? Если посмотреть на какие-то возрастные изменения, то в развитых странах 20-25% людей — это люди старше 60 лет, ну, в развивающихся чуть поменьше 8%. Конечно, такие цифры могут не замотивировать бизнес, и есть у нас другой рычаг — это закон. На данный момент в разных странах уже приняты разные эффективности законы и меры, э и у каждой стран есть какие-то стандарты, на которые они опираются. Это, например, э большинство документов опирается на VCIG, это такой своеобразный эталон в мире доступности. Есть международный ISO-стандарт, и даже в России есть свой гос, посвященный э доступности веб-интерфейсов, веб и он тоже опирается на VCIG. Что очень здорово, 2019 год, он был таким знаменательным годом в этой области, был принят европейский закон о доступности. Что это значит? Это значит, что страны Евросоюза к 2020 году, в ну, своих законодательных там, законах, должны будут предоставить непосредственно то, как они будут отрегулировать. И к 2025 это должно быть заимплементировано. То есть все приложения, которые будут выпущены после, они должны быть уже доступными. Если говорить об эффективности европейских законов, то, наверное, яркий пример — это GDPR, когда мы практически на каждом сайте видим нотификацию о том, что наши куки используются как-то. Отлично. Допустим, представим, что у нас на проекте уже есть требования, и мы можем столкнуться с такой проблемой, что который выходит из того, что мало где бывает такое требование, мы можем столкнуться с той проблемой, что в целом уровень экспертизы в доступности довольно невысок. Ну, банально, потому что у людей нет опыта в этой области. Я столкнулась с похожей проблемой на своем проекте. На тот момент у нас было четыре команды, это с разработчиками, тестировщиками, аналитиками, и никто из нас не имел практического опыта при разработке доступных интерфейсов. И... Заказчик, на самом деле, тоже не особо задумывался об этом, и ближе к релизу мы все поняли, что нам нужно что-то с этим сделать. И передо мной стала задача в кратчайшие сроки поднять этот уровень. И мой выбор пал на три замечательных документа, которые я использовала для того, чтобы поделиться своими знаниями и направила своих коллег двигаться в эту сторону. И это VCIG, Y-Aria и Y-Aria Authoring Practices. Что из себя представляет VCI-G? VCI-G — это гайдлайн, в котором рассказано, как, э, что можно считать доступным интерфейсом. Да? Он довольно простой и понятный. Он, в его основе лежит всего четыре э, простых принципа. Да? Это постижимость. Э, пользователь должен иметь возможность постигать контент тем, теми органами чувств, которыми он, может себе, э, которыми он может. Наш интерфейс должен быть операбельным. Да? То есть пользователь должен смочь... Э, взаимодействовать с нашим интерфейсом с помощью клавиатуры. Конечно же, интерфейс должен быть простым. И, само собой, рабасным это о том, что интерфейс должен быть совместим с различными ассистивными технологиями, да? например, как, про которые рассказывал Иван, например, про iTracker. Что очень здорово, для каждого из этих принципов в VCIG есть критерии. Да? И каждый критерий имеет свой уровень. Всего есть три уровня: от 1 А до 3А. Что означает вообще этот уровень? Критерии, которые с уровнем соответствия 1 А являются наиболее важными, наиболее критичными. Если у нас не выполняются критерии этого уровня, это значит, что интерфейс наш не сможет быть доступным. Если говорить о y то, собственно говоря, это сам стандарт, который описывает наши атрибуты. Эти атрибуты используются для того, чтобы наш, сделать наш интерфейс совместимым со скринрейдерами. И есть замечательный документ via Aria Authoring Practices, чем он очень крут. У него описаны основные паттерны для большинства UX-элементов. Да? Всякие алерты, кнопки, чекбоксы, модельные окна и многие другие. Что еще здорово для каждого из этого паттерна? Есть уже реализованный пример, который можно потрогать с помощью скринридера, поуправлять им с клавиатуры, в общем, потестировать и посмотреть, как должен вести себя компонент. И что еще примечательно уже расписаны, какие атрибуты, какие горячие клавиши для этих компонентов должны быть реализованы. И тут мы приходим к тому моменту, что даже если.. Требования у нас это есть, и бизнес, скорее всего, захочет, чтобы мы делали все быстро. Поэтому чаще всего мы пользуемся какими-то готовыми решениями. Это могут быть либо готовые компоненты, либо целые библиотеки готовых компонентов. Даже если бизнес не согласился на это требование, мы все равно можем принять ответственный, ответственный выбор вот именно на этапе принятия готовых решений. И я для себя выделила три простых правила. Как же выбрать вот ту самую библиотеку или какой-то компонент, чтобы он был достаточно доступным? Правило номер один. Звездочки на гитхабе это явно не показатель в определении доступности, и тут нам стоит на них даже не смотреть и не брать во внимание. Правило номер два. Обычно библиотеки, которые задумываются о доступности, они так или иначе кричат об этом. Либо где-нибудь на главных страницах, либо у них будут целые разделы, посвященные доступности. У них могут быть какие-то утилиты, например, вот как раз uh, visually hidden CSS-классы, чтобы можно было применять и прятать текст от пользователя, но давать его читать скринридеру, ну и всякие разные другие утилиты. И третье, наверное, самый такой очевидный — все компоненты должны соответствовать критериям VCIG. Но как в, uh, убедиться в этом? Да? Uh, что следует проверять в первую очередь? Конечно же, это со, uh, совместимость со скринидером, чтобы скринидер все прочитал адекватно для пользователя, и управление с клавиатурой. Но, конечно, наверное, проверить каждый компонент — это займет очень много времени, особенно если библиотека компонентов очень большая. Поэтому я выделила три таких наиболее проблемных компонентов, на которых сыпятся практически все библиотеки, и они, можно так сказать, своеобразные лакмусовые бумажки. И вот этот список — модальные окна, различные выпадающие списки и табы. Но ну, давайте посмотрим, какие наиболее частые проблемы встречаются с этими компонентами. Модальные окна. В модальных окнах очень важно, чтобы, когда мы открыли модальное окно с помощью клавиатуры, там был, была реализована ловушка фокуса. То есть, используя кнопку «Tab» для навигации по нашему модальному окну, мы не должны выйти за его пределы, пока мы не закроем это модальное окно. Очень часто на этом библиотеке компонентов иногда бывает вальца. Если говорить о выпадающих списках, всяких различных селектах и дропдаунов, то в целом эти выпадающие списки довольно сложный компонент для реализации, чтобы они были действительно доступными. И тут очень важно проверить, чтобы наши э, опции, которые мы выбираем, были управляемы, допустим, с помощью стрелок. И, конечно же, они должны зачитываться со скринвидером. И тут есть небольшой подвох. В, иногда в выпадающих списках используется такая м, роль, как комбо-бокс. И проблема в том, что она не во всех браузерах, не во всех скринридерах, там целый комплекс э, сочетаний с, с, собирается, что, м, например, в Chrome с NVDA при некотором с, не, некорректному употреблению атрибутов элементы списка не будут зачитываться вообще. И более того, такая ошибка довольно частая, и очень часто встречаются компоненты, когда выпадающие списки у нас не читаются скринвидером. И другой элемент, с которым, наверное, тоже очень много проблем — это табы. Ну, все, наверное, все представляют табы. Это такие плашки, мы нажимаем на плашку, у нас открывается какой-то новый контент, отображается. И с ними тоже много проблем. Во-первых, табы очень редко переключаются с помощью стрелок. Их в основном делают кнопками и надеются на навигацию с помощью таба. И тут есть свой подвох. Да? Давайте представим, что у нас будет этих таб много, там 3, 4, 5, то чтобы добраться до контента с помощью таба пользователю, ему придется прокликать все эти пять раз. Но есть и другая проблема. Когда вроде как сделали, что мы табы переключаем стрелочками, у нас становится недоступным контент-таб. Вот. И эти моменты они прям очень часто встречаются в компонентных библиотеках прям практически в любой вот, не знаю сегодня придите домой, посмотрите, откройте любую там, реакторскую библиотеку компонентов на неважно чью и посмотрите вот эти три компонента. Хотя, хотя бы в одном из них будет недочет. Конечно важно проверять все компоненты, но вот эти вот они просто наиболее частые проблемные. И на этом на самом деле у меня все. И в заключение хотелось бы сказать, что в наших силах на самом деле повлиять очень значительно на продвижение accessibility. Да? Мы можем объяснять бизнесу, зачем это нужно, заставлять, объяснить им, что им нужно. В первую очередь, это им же и нужно, это требование. Да? Мы можем помогать нашим коллегам поднимать уровень нашей экспертизы и более того, мы можем делать выбор в сторону доступных уже готовых решений. А даже если нам не нужно делать этот выбор, мы всегда можем помочь другим разработчикам, другим нашим тоже коллегам найти недочеты и, возможно, даже как-то исправить их. Спасибо за внимание. У меня все. <связано> Спасибо за доклад. Я не совсем понял про вот эти стандарты, ну, про вот эти все стандарты. Это касается только веба или это вообще и десктопы тоже касается? Это касается в принципе приложений, электронных документов, то есть это и веб, и десктоп, и даже для мобильных, более, для мобильных приложений. Более того, даже есть стандарты для доступности э, презентаций powerpoint и даже вордовых документов. То есть в VCIG как раз в принципе есть, ну точнее не конкретно в VCIG, еще есть ряд э, документов, схожих на VCIG. VCIG — это все-таки веб-контент, аксессабилити. И еще, я не совсем понял про 2025 год, когда мы должны будем все заимплементить новое приложение соответствующим стандартам. То есть, грубо говоря, какой-нибудь райдер, JetBrainer уже должен будет соответствовать этим требованиям, так что ли? Ну, там, на самом деле, надо будет немного… Я не так подробно изучила этот документ, но… все. Там э, не ко всем приложениям, там есть категории, например, банки, магазины, вот такое вот, что, чем пользуются прям все люди, да? Они должны вот все, все что будет выпущено после 25 года, оно должно быть доступным, иначе оно как бы будет нарушать закон. Понял, спасибо. Вот, то есть они с 22 года это анонсировали и дают три года на то, чтобы это все сделать. Секунду. Я просто изучала этот документ. Да, там получается, что вот сейчас был первый дедлайн в 2019. И вот второ, и в 2019 приложения, они еще могли быть недоступными. И вот к дедлайну следующему должны быть и доступны и сайты, и приложения. И там нюанс вот именно этого... Законы заключаются в том, что, э, в принципе, любой продукт, который имеет какое-то важное значение э, в жизни человека, там, будь то, не знаю, терминал какой-то оплаты или будь то сайт, неважно, государственный, коммерческий, вот, они должны э, эти требования учесть. Ну, короче, по сути, получается, что, в принципе, все должны соответствовать этим требованиям. Вот, спасибо. И у меня тоже вопрос есть. Ты говорил, что бывают требования проекта у тебя конкретно на работе, а бывает, что команда со своей инициативой может выступить. Это, в принципе, тоже ее выбор. А в целом, насколько распространено, распространен интерес от заказчиков проектов, от, там, там, от бизнеса или просто от технических людей, которые отвечают за проект, требования к доступности? То есть это... Исключительно западная история, или в России тоже бывает, или... В России доступность требования это скорее к каким-то муниципальным вещам, например, там, госуслуги, вот такие вот вещи, mm -hmm. там, сайты школ и так далее. А если говорить о зарубежном, то там, где закон регулируется строго, те заботятся о доступности. Например, у нас американские заказчики, они оперируют с 508. Uh -huh. Uh -huh. То есть если, если бы у них, наверное, не было бы, я не думаю, на самом деле, что они бы действительно заморочились в этим. А есть ощущение, что это ну, вот прямо сейчас, вот, реальность, 2020 год, январь, навыки, которые есть... У тебя в команде навыки есть, которые есть, в команде, которую ты знаешь. Насколько дороже становится реализация проекта с доступностью, ну, не знаю, не трипл-эй какой-нибудь, а ну, хотя бы, не знаю, там, э, семантику внедрить, да, лейблы расставить. Э, насколько, да, не знаю, 5% больше времени, 20% больше времени? Ну, тут, на самом деле, сложно измерить. На тот момент, когда мы... Не, не разрабатывали с учетом доступности, покрыть у нас все приложение, у нас там оно еще тогда не очень большое было, а у нас это заняло где-то месяца полтора, чтобы все наши компоненты, которые мы использовали, сделать доступными, но мы тогда брали не полный список, а прям брали какие-то конкретные критерии, которые ага. вот, ну, прям строго важны. Вот. И в дальнейшем потихоньку мы уже просто компоненты уже старались делать доступными. И если говорить о том, насколько это дороже вышло, ну, на самом деле, когда тестировщики под поднатаскались это проверять разработчики, но поднатаскались разрабатывать. В целом это, ну, как обычная разработка, как, не знаю, там, юнит-тесты, покрыться. покрыть. Ну, да, код. пока ты не умел писать на JavaScript, JavaScript было писать дорого, а потом да. ты научился и стало дешево, да? Ну да. Понятно. Поэтому очень важно поднимать общий уровень, потому что если будет много разработчиков знать, то внедрить такое требование будет намного проще, потому что меньше денег потратится на то, чтобы этим заниматься. Вот ты всем нам экономишь деньги и время, выступая с докладом. Спасибо. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Хотел спросить: есть ли какие-то инструменты для автоматического тестирования а, доступности? То есть, например, выпилите какую-то новую фичу или исправляете какой-то баг, и нужно убедиться, что в процессе не сломали accessibility? Спасибо. Но... Для тестирования я бы выделила таких три уровня. Это Первый уровень — это какие-нибудь расширения в браузере, но ими можно пос посмотреть, там, атрибуты правильно расставленные и что-то вот такое. вот. Второй уровень — это написать самим автотесты, да, например, симулировать поведение там, не клик мышки, а там «тап», «энтер» там, нажать, какие-то сочетания клавиш именно на уровне тестов. Ну и третий уровень — только если руками. Но это в основном касается, скорее всего, наверное, скринридеров больше. А если управление с клавиатурой, то можно написать такие тесты. В принципе, это есть возможность у всех фреймворков тестов. Спасибо. Спасибо за доклад. Тук-тук. А -а -а. Привет. А, -а, -а. Pardon. Хорошо. Здрасте. Еще раз спасибо за доклад. Два вопроса. Первое. Есть ли в этих описаниях стандартов доступности что-то по цветовым схемам, то есть контрастность цвета, которые возможно применять, чтобы они читались людьми? И второе. У нас, насколько я знаю, для государственных сайтов есть стандарты, тоже требования по доступности. Изучались ли вот какие-то наши отечественные стандарты и что о них можно сказать? Так, отвечая на первый вопрос про цветовые схемы. В целом, нужный уровень контраста описан вот в этом VCIG, там есть целый э, критерий, при том, э, разный уровень контрастности относятся к разным э, уровням соответствия. То есть, допустим, в, для... Критерия, по-моему, одной А, там э, один уровень контрастности, а вот для трех А там уже более, более крупное число. Плюс уровень контрастности зависит от того, допустим, размер шрифта. То есть для более мелкого шрифта требуются там, более контрастные цвета. Э, более того, у нас в браузерах, в расширениях, если там, поискать в DevTools, Art, то там можно как раз посмотреть, проверить, э, какая контрастность уже есть. Есть различные расширения в браузере, которые тоже там автоматически проверяют контрастность. И второй вопрос про наши стандарты, то у нас я находила два документа. Один документ, это прям написанный, и составлен уже нашими законодателями или тем, кто этим занимается, для слабовидящих. И вот этот вот ГОСТ, который был где-то там на слайде, вот этот номер, он вышел в 2019, и он прям так говорит, мы опираемся на VCIG, и там просто, считай, переведенный VCIG более таким формализованным языком описан. Все. Спасибо. Я еще хотел добавить, что на веб-стандартах, на медиуме вышла Танина статья про… Я бы сказал, слишком подробная статья про все законодательство, связанные с доступностью, поэтому Medium веб-стандартов почитайте там больше подробно и хорошо. Вот, like, все, что вы хотели и не хотели знать про это. И у нас mm -hmm. осталось время на один вопрос. Один вопрос. Отлично. Маленькое дополнение про контраст. Если ты работаешь с дизайнерами, то прям и в Figma, и в скетче есть плагины для проверки контраста. Ткни их носом. Да. И вопрос. Ты сказала, что и сейчас уже можно выбрать какие-то более доступные UI-киты, библиотеки. И мы как раз сейчас выбираем. Так что, может быть, ты посоветуешь? Ну, то, что я находила, они все равно у них есть какие-то свои недочеты, но такие наиболее продуманные, где больше информации собранной, и действительно об этом заботятся это был материал и bootstrap. А материал какой? Потому что есть для ангуляра, есть для реактора, да, а вот. есть еще и просто. Ну, в общем, тот материал, который для Angular, он однозначно хорош. У него даже, если даже не брать их готовые компоненты, у них есть целый CDK с различными штуковинами для accessibility, там трек отловить фокус», для анонсеров живых регионов и много всяких других штук. Вот. У Bootstrap, конечно, не так много, но за счет простоты компонентов они стараются максимально нативные HTML-элементы, и за счет этого они выигрывают какой-то уровень accessibility. Если говорить о реактовских, материаловских библиотеках, там, по-моему, вроде далеко не одна штука, то там я точно не помню, но где-то пару месяцев назад я смотрела, там, в принципе, тоже у материаловского довольно высокий уровень и тоже есть целый модуль, посвященный доступности. Спасибо. Спасибо!